Опять, опять сама все накрутила, опять придумала немыслимый сюжет из всех проблем. одно лишь жить решила, закрывшись памяти намного на много-много лет. Пилила мозг, вбивала гвозди сильные и разрывала чудом сотканную жизнь. Сошла с ума. Так, мило и красиво. Привет, финал. Спасибо за сюрприз.